Всем привет! Надежда Грановская Майхер, была первой солисткой популярной поп-группы Viagra, а также два раза возвращалась в коллектив после ухода. После второго ухода из группы в 2006 году Надежда попробовала свои силы на телевидении. Она была ведущей передачи «Невероятные истории любви» на украинском телеканале СТБ и тогда появилась в эфире под своей настоящей фамилией Мейхер. В то же время она занималась академичным вокалом и выпустила спорных стихов. Позже Надежда начала совмещать сольную карьеру с другими видами деятельности. Она пробовала свои силы в качестве актрисы, вставила авторский спектакль, а также была ведущей конкурса «Новая волна». Надежда активно ведет социальные сети и часто радует фолловеров новым контентом. Певица не стесняется демонстрировать свою натуральную красоту и часто публикует селфи без макияжа. Певица активно работает над собой и хвастается результатами. Вот, например, Надежда демонстрирует прекрасную растяжку в хореографическом зале. В 2016 году Надежда запустила свой бренд «Мейхер Баймейхер и открыла бутик в Киеве. У певицы растут трое детей. В 2002 году она родила сына Игоря от бизнесмена Александра. В 2012 на свет появилась дочь Анна от российского бизнесмена Михаила Лужунцева, за которого в 2014 году она вышла замуж. В 2015-м у них родилась дочь Мария.